Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Есть люди, которые говорят, что пока они в этой греховной природе живут, в этом греховном человеке, они не могут прекратить грешить. Они обмануты сатаной, поэтому они грешат. Но Господь, Он не принимает хромых жертв. Он говорит, представьте тела ваши в жертву святую. Когда человек впервые приходит к Богу, осознавая, что он грешник, что он распинал Сына Божьего тем, что он грешил, он раскаивается в этом, и Господь очищает его. И тогда, мой милый друг, ты должен перенести свое тело в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения твоего. Тогда, мой милый друг, тебе нужно сохранить свой сосуд чистоте и святости до самого конца, ибо только претерпевшие до конца они спасутся. Ты не обязан верить сатане и его слугам, которые говорят, что жить и не грешить невозможно. Есть люди, которые смотрят телевизор и уверены, что это нормально, что они говорят, что, что Бог осветил, то не почитай нечистым. Они говорят, я освящен Богом, поэтому я могу смотреть телевизор. Когда Сын Бога Живого, Иисус Христос, Он сказал, что если око твое чисто, то и все тело твое будет чисто. Но если око твое худо, то и все тело твое будет худо. И если ты не покаешься, если ты не выбросишь свой телевизор на помойку, то ты закончишь в аду и это сто процентов, потому что телевизор это окно в ад, потому что все, что там происходит, это мерзкого очах господа, а ты любишь на это смотреть. Твое око оно худо, а если твое око оно худо, тогда и все тело твое оно тоже худо. Если ты не избавишься от своего телевизора, мой милый друг то телевизор избавится от тебя, и можешь быть в этом уверен. И тогда ты вечность будешь проводить в аду. Покайся, мой милый друг, пусть Господь осветит тебя, очистит, и представь свое тело в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего.